Так, уважаемые друзья и коллеги, я э, даже не сомневаюсь, что вы сегодня в этом зале для встречи с конкретным человеком, но все-таки э, общая деликатность э, мне напоминает, что надо представить для тех, кто вдруг э, не помнит. Э, известный э, политолог, политтехнолог, э, человек, который э, достаточно э, хорошо и глубоко э, не только мыслями, не только своими размышлениями, но и собственно практикой внедрен в то, что мы называем нашей внутренней повесткой, нашей внутренней политикой. Марат Баша, Баширов всегда хочет сказать Башаров, да? потому что это тоже. А мы знакомы, нашёл Да. Иногда футболист. Я играю. думаю, что после ваших бурных аплодисментов. Еще раз, которые прозвучат. Без лишних прелюдий я предоставлю вам слово. Очевидно, что сегодня нашей главной темой, главным интересом является ход проведения специальной операции. И те обстоятельства, которые складываются вокруг этого, внутри страны, за пределами страны, в молодежном сообществе. В каких-то других группах населения, которые выражают кто-то тревогу, кто-то активную поддержку, кто-то занимается шапкозакидательством, кто-то проженческие какие-то проповедуют идеи. Ну, то есть понятно, общество сколыхнулось, оно неравнодушно не к тому, что происходит. Да мир сколыхнулся, что там общество-то наше. И вот, собственно, ваше видение того, насколько это было обусловлено. Насколько это было необходимостью, которую нельзя было избежать? И с вашей точки зрения, какие сегодня акценты мы должны для себя были бы зафиксировать, с вашей точки зрения, для того, чтобы лучше, более холодной головой, что называется, понимать происходящее сегодня вот во всех тех сферах, которые я вот обозначил? Спасибо. Всем добрый день. Значит, меня зовут Марат. Коротко еще представлюсь и скажу, почему я вообще езжу с подобного рода лекциями. Это моя личная инициатива, она случайно сложилась. И почему я стараюсь уступать именно перед молодежью? Все-таки в меньшей степени перед людьми, которые уже ну, где-то моего в общем, возраста. Мне 58 лет, я родился в городе Ижевске. Хотя родители моего папы, они родом из Татарстана, это деревня Азеева, Чистопольский район. Там же живут мои родственники до сих пор. Я достаточно тонко чувствую Украину по ряду причин. Первая причина – это то, что я в 1998 году избирал в составе российских политтехнологов одного из президентов Украины, господина Кучма. И мы работали в течение нескольких месяцев на на Украине. Кстати сказать, все вот нынешние события, которые а, происходят, я а, для себя лично старт беру с той книги, которую Кучма опубликовал в начале 2000-х, где он а, впервые описал а, вот этот а, тезис, что мы не братья. А, посмотрите эту книгу, она в открытом доступе. А, конечно, то, что происходит сейчас, это умноженное на 100%. Но вот первые такие реперные точки заложил именно господин Кучма. Я работал в течение 10 лет в компании «Ренова». Это компания господина Виксельберга. И в частности у нас были активы на территории Украины. Это восточной области, так называемая газоснабжающая сеть. Ну, это, в общем, так называемая лапша, которая доводит газ до бытового потребителя. Поэтому я, в общем, достаточно тонко чувствую, и все, что связано с органами государственного управления, уровень коррупции уже на тот момент, который просто был запредельный. Ну и самое главное, тут, наверное, что я в 2014 году оказался председателем правительства Луганской Народной Республики. Это было лето 2014 года, самое жаркое время. И я нахожусь из-за этого под санкциями Евросоюза, Японии, Канады. Австралии, но не Соединенных Штатов. Значит, если забуду сказать, значит, почему, обязательно спросите, я вам расскажу, почему часть людей находится под санкциями Евросоюза, как я, да, но не находится под санкциями Соединенных Штатов. В этом есть очень а, а, прагматичный смысл того, что делают американцы. Я могу сделать короткое вступление, а потом перейдем к вопросам-ответам. Если мы замедлимся то опять в общем, расскажу что-нибудь интересное из тех вопросов, которые я слышал от студентов финансового университета э, на Фижевске, в Екатеринбурге, потому что я понимаю, что вас всех волнует э, примерно одно и то же. Почему вообще я выступаю? значит, Для меня очень важна обратная связь от вас. А, почему? В четвертом году людей, которые родились после распада СССР и имеющих право голосовать, в нашей стране будет 50%. Вот этот кейс, связанный со специальной военной операцией, он надолго, и он будет одним из, из факторов, которые будут влиять на ваши волеизъявления. Ну, тех, кто из вас э, пойдет. Это первая история, история вторая. Большинство из вас не смотрит телевизор. До вас вот эти большие телевизионные пушки, что называются, не доходят. Вы люди ТикТока. Вы люди, которые живете определенным клиповым э, мышлением, вы легко серфите в интернете, но еще не различаете, где правда, а где ложь. То есть если мы в общем, пережили да, значит, распад СССР, в 1991 году я издавал детские книжки, и бумага за один день взлетела на 10 тысяч процентов, и мы в общем, разорились. 1993 год расстрел Белого дома, 1996 год спорные выборы, Чеченская война первая, Чеченская война вторая, падение Курска. 2008 год, первый такой международный финансовый крах рынков. 2014 год, Крым, две эти республики. Вот вы этих страновых, таких шоков не переживали. У вас сейчас, в принципе, первый опыт, который у вас формируется в результате того, что вы слышите и видите. И поэтому я сразу в начале этой лекции скажу. Меня спрашивают, вы приехали убеждать в чем-то? Нет. Я приехал рассказать там собственное мнение, собственные выводы, собственное наблюдение. И призываю, значит, меня спрашивают, а кому верить? А я сразу отвечаю, никому не верьте. Вот всех послушайте, если вас что-то интересует, но не верьте никому. Составляйте собственное представление. Единственное, к чему я призываю, включайте критическое мышление. То есть, когда вы никому не верите, и вдруг вы что-то услышали или увидели, про мобилизацию про какие-то там якобы зверства, про то, что сейчас, в общем, что-то у нас тут исчезнет, да, у нас будет голод. Если у вас рождается эмоция, особенно те, кто учится на журналиста, вот сразу выключайте, что называется, вот свою веру этому. Сейчас такой мир, он гибридный. Любые военные действия сопряжены с информационным давлением. То есть есть специальные военные подразделения, которые работают против вас. Мы тоже работаем против них, этого нельзя скрывать. Такой мир. Поэтому если вы что-то услышали, критическое мышление, услышали что-то от Баширова, эмоция появилась, значит, что вам что-то хочет вложить в голову. Вот это первый критерий, первый градусник, который должен вас останавливать от всего того, что вы потребляете в сети. Эмоция – это то, к чему хотят вас понудить, чтобы заложить там что-то в голову. Давайте первый вопрос. Спасибо. И, ну, я думаю, можно аплодировать. Да? И это... Я наблюдаю первые сигналы из зала. Все-таки, почему США-то вас не включили в санкционный список? Вы знаете, американцы это всегда про деньги. Американцы про деньги, и поэтому механизм введения санкций Евросоюза выглядит следующим образом. Для того, чтобы были введены санкции Евросоюза, все страны Евросоюза должны согласиться. Для того, чтобы ввести санкции Соединенным Штатам, формируется так называемый трек. Например, был трек 2014 года. И под этот трек Минфин США, это подразделение администрации федерального правительства, самостоятельно принимает решение о наложении санкций. И это очень рациональный механизм, потому что когда Минфину нужно снять санкции. он вообще никого не спрашивает. Он просто снимает санкции или откладывает лицензию, или обратно он их накладывает. В Евросоюзе, чтобы снять санкции, опять все должны договориться. И поэтому американцы этим регулируют. вот То, что происходило с компанией «Русал», когда на них в 2014 году еще наложили санкции, это была конкурентная борьба между «Рио Тинто». Это конкурент такой второй у лиминщиков наших. И Соответственно, Минфин США вначале наложил санкции, ввел определенные критерии, что они должны продать определенные объемы акций, в частности ВТБ, с баланса значит, ВТБ на независимых владельцев. Господин Дерипаска должен был отстраниться от управления компанией, и самое главное, все торговые сделки русала, предварительно мировые, согласовываются Минфином США. После этого Минфин с них снял санкции. И так происходит по очень многим э, компаниям и направлениям. Я американцам, как частное лицо, просто не интересен, У меня ничего нет. Это очень рациональные люди. Вот весь ответ, в общем -то. Как, как, как, как интересно. Мы-то думаем, что санкции войска смотрят, там Чайко, Бяка, да, э, в санкции его. Он нехорошо выступил где-то в санкциях. Оказывается, это нет, такая нет, нет, сложная нет. многоходовая процедура, где... Интересы выступают выше, да, Американцы хабит... всегда про деньги. Вот это вот просто, это, это аксиома. Американцы очень практичные люди. У них политика обслуживает экономику. Спасибо. Так вопросы, вопросы. А вот вида, пожалуйста. Здравствуйте. Все подключено? Все подключено, я уже Здравствуйте, говорил. меня зовут Слават. У меня такой вопрос. А, Кристина Подопчик однажды Кристина это, насколько я знаю, серый кардинал, вообще все рекламы политические, которые… Ну есть нет, телеграм. конечно, не серый кардинал, один из подрядчиков АПшки, да. Ну, в общем, очень важный человек во всех политических… Она как-то рассказала про такой прием, что если, например, нужно похвалить какого-то мэра города или губернатора, в общем, чтобы его любили сделать, то телеграм-канал сначала его ругает, а потом внезапно начинает хвалить. У меня к вам такой вопрос. Вы когда-нибудь были частью этой схемы, ваш канал конкретно? Кого-нибудь сначала ругал, а потом хвалил, чтобы за это потом получить канал, деньги? Канал Полиджостик? Да. Да, это мой канал. Там, правда, уже работает маленькая редакция. Есть еще такое сообщество вокруг этого канала. Нет, я этого не делал, потому что у меня авторский канал. То, что есть у Кристины, это, как правило, Каналы анонимные. У нее есть свой собственный, она его открыла, это правда. Эта модель работает в желтой прессе, но я этим способом не пользуюсь. Мне это не интересно просто. Это для меня способ высказаться. Это не бизнес. А будете... вообще, если вот обобщить телеграм-каналы, ну с вашей точки зрения, вы же их лучше знаете, природу. Они практикуют такое? Вот о чем спрашивали. Ну, конечно, очень да, многие пытаются... Вначале наезд, что называется, да? а да, потом да, это шантаж. Это, это шантаж, но помните, был такой телеканал, э, назывался «Устинов троллит» или как-то так. И в конечном итоге парень сел за вот эту схему. Это же заканчивается всегда тем, что ты где-то встречаешься и тебе передают деньги. Ну. Вот он за это дело и сел. То есть это был шантаж. Это недопустимо, на мой взгляд, ни в журналистике, ни, соответственно... Ну, Телеграмм — это социальные медиа уже на сегодняшний день. Это уже не просто мессенджер. Я по Телеграмму вообще читаю лекции, потому что это стало способом общения элиты и той части экспертов, которые обслуживают элиту. Вот широкому в общем, потребителю сейчас Телеграмм стал интересен только потому, что там быстрее появляются новости по Украине еще почему-то. Но вообще... Вот, в старой парадигме телега это оказалось место где общаются элиты и эксперты которые ее обслуживают не более того. Вообще давайте вернемся у... к теме своего всего. очень интересное замечание то есть буквально деталь да? то есть то что вначале говорили на заре вот рассвета телеграммы который наступил чуть позже это называли войной башен да? вот вы говорите сейчас более мягче да это общение элит все-таки это для них прежде всего, да, и нам это интересно, чтобы понять Конечно, потому нет. что для них это форвардная информация, которая позволяет принять решение или снять риски. То есть если я высокий руководитель, и мне говорят, что завтра Иванова снимут, а Петрова назначат, то это означает, что у меня есть время принять какие-то меры, принять какие-то решения или что-то не совершить, что потом будет угрожать... Там сейчас уже сложная такая аналитическая складывается система. Вот если вы обратились, что есть не зыгарь, а есть бриф не зыгарь. Вот те, кто очень читает эти безумные все каналы, телеграмм, конечно, безумен. Это разводка, не зыгарь. это теперь аналитика, это все время за, а бриф это все время вброс провокационных каких-то идей, информации для того, чтобы тестировать реакцию элиты. Они поэтому и развели эти телеграм-каналы. Спасибо. Еще вопросы? Так просто. У туда... меня ПСВО второй как раз. Ну, ПСВО? Про... Про... Да. Ну, давайте ПСВО, а потом микрофон где-то здесь. Да. Сюда переглядите. Мне -то... нравится, что да -да. вы так честно отвечаете. А, такой вопрос. С точки зрения технологий, я правильно понимаю, что происходящее на Украине нельзя называть войной, потому что при режиме Путина а, все очень, очень сильная идеология строилась на принципе которые все бабушки повторяют, лишь бы не было войны, при пути нет войны, поэтому за него голосуем. Я правильно понимаю, что слово война так сильно избегают теперь, именно поэтому, в первую очередь? Хороший вопрос, отличный. Смотрите, есть юридический аспект. Война это то, что описано в нормативных документах Организации Объединенных Наций, и там есть процедура объявления войны. Ни Украина не объявила нам войну, ни мы не объявили войну Украине, это правда. При этом ведутся боевые действия, используются тяжелая системы вооружений, гибнут люди, разрушаются города. Это правда. Очень важный вопрос, который вы не задали. Почему эта операция началась? И как она началась? Она началась экстренно. Если вы смотрели Совбез, где были собраны, расширенный состав, и президент Путин спрашивал каждого, вы как считаете, надо признавать эти республики или не надо? И помните, какие были метания, даже Нарышкин пытался угадать, это было видно по лицу, какого ответа хочет президент, да или нет. Всем было понятно, что за признанием двух этих республик автоматически будет принято решение о вооруженном взаимодействии. Но мы и так знали, что готовится нападение на Донбасс. Мы и так знали, что будет рано или поздно война за Крым. Почему так экстренно принимали решение? Почему президент принял фактически решение самостоятельно и все остальные члены Совбеза об этом не знали? Обычно подобного рода мероприятия, они приходят с готовым текстом. Единственный, кто успел среагировать, но он уже был в конце, господин а, Колокольцев, это министр МВД, вот он четко там сказал, я за то, чтобы признать эти республики, и дальше по тексту. Кстати, оно было проведено не в прямом эфире, как нам еще показали. Его показали через несколько часов, купировав определенные части, в частности выступления господина Краснова, угу. это прокурор. Генеральной Российской Федерации И э, считалось, что якобы он высказался против Нет, он вообще не высказывался ни за, ни против Я видел эту прямую запись Он рассказывал о том, как расследуются преступления на Донбассе с 2014 года Это выпадало из контекста этого совбеза Соответственно, эту часть просто отрезали Есть моя личная теория, есть теория господина Хазина Может быть, слышали, такой известный экономист но он еще и работает в таком околополитическом пространстве. У него, кстати, отличный YouTube-канал есть. Триггером всей этой ситуации, на мой взгляд, была информация о том, что у Украины появляется ядерное оружие. Если вы поднимете все открытые источники, с начала этого года господин Зеленский активно говорил о том, что они хотят ядерную бомбу, они хотят разрыва так называемого Будапешского меморандума. Этот Будапешский меморандум принимался после распада СССР, который фактически приводил к тому, что Россия брала на себя все долги всех республик, но все республики отказывались от ядерного оружия. Вот в чем суть этого в общем, документа. На самом деле он вторичен. Там еще один документ есть, но Зеленский все время говорил именно про Будапештский значит, меморандум. Моя версия. Нападение на Донбасс должно бы случиться в марте, после 8 марта. И для того, чтобы сдержать Россию, у них были грязные радиоактивные материалы, и они угрожали разместить их вдоль границы Российской Федерации, если бы вы начали помогать Донбассу взорвать их. Версия Хазина более жесткая. Значит, Посмотрите, она есть в интернете, она есть у меня в телеграм-канале. Я ее полностью скопировал, не купируя. В том, что после начала атаки на Донбасс должен был быть нанесен малым ядерным ударом, британским ядерным ударом, у них есть такие бомбы, у нас такие есть бомбы, с самолета по Белгороду. Это должно было деморализовать общество, значит, в Российской Федерации, организовать панику. После этого они спокойно, в общем, наступают, забирают себе все, что хотят, в том числе и Крым. Вот эта версия триггера единственная, которая на сегодняшний день гуляет по информационному пространству. Если кто-то знает какую-то другую версию, то, в общем, ради бога, но триггер был. Иначе бы не было этого совбеза, не было бы вот этого неподготовленного входа, как мы называем легкой э, кавалерией э, в города, не было бы десанта на Чернобыльскую АЭС. А ведь наш десант туда зашел, что-то там поделал и после этого ушел. А говорят, что мы отступили. Нет, они зашли, они там что-то проверили, потом оттуда ушли. Для чего выбрасывали десант на аэродром около Киева, Гастомель? Это там, где была взорвана Мрия. Вот это громадный самолет. Это единственный самолет, который мог привести в определенной оболочке вот это самое ядерное малое взрывное устройство. Я не являюсь сторонником того, что британцы это оружие были готовы передать, но грязные радиоактивные материалы у них точно были, потому что у них достаточно серьезная атомная промышленность. И обратите внимание, в Харькове в первые дни был уничтожен так называемый физтех. Физтех, где есть такая углубленная часть этого сооружения, где находится ядерный реактор, где находятся центрифуги. Единственное место, где у них еще осталось, это как бы, оборудование. Это Киев, там есть еще один из... значит, у них институтов. Вот тот, харьковский, он на сегодняшний день похоронен под грудой обломков. Вот этого физтеха больше нет. Это моя личная версия. Значит, посмотрите версию Хазина. Он ее интересно рассказывает. Моя в видео формате не записана. Еще вопрос. Спасибо. Давайте в в в вот, это получится дискуссия у вас на, на двоих. Давайте все-таки вопросы, а потом мы доуточним. Вернемся, Вернемся отдельно состоится. к да. тому, что идет информ-война, это очень важный вопрос. Я думаю, про информ-войну точно споется тема, да, тем более информационщики, да, вот вопросы, первый ряд. Давайте вы, а потом вы. Рамиль Агберов, газета «Вечерняя Казань». Марат Фатович, к вам первый вопрос, как к бывшему председателю Совета Министров ЛНР. Сейчас ходят много разговоров, то, что там, После окончания боевых действий ЛНР и ДНР могут войти в состав России. А как Вы считаете, хотят ли жители этих республик быть с Россией, так как наверняка видели резонансное выступление бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который заявил, что после фактического отделения от Украины жить в этих республиках стало хуже? А жизнь там не сахар, это правда. Но при этом обратите внимание, какое количество граждан Луганской и Донецкой народных республик получили российские паспорта. Уже далеко за миллион. Поэтому, когда мне говорят, что они думают, это важный вопрос. Не менее важно, что они делают. Они торгуют с Россией, у них дети учатся в России, они получают эти паспорта наши, у них появляется возможность перемещаться по миру. Это не включение вот этих республик в состав России. Но опять-таки есть еще второй вопрос, который вы, очевидно, должны были задать. А что будет дальше с теми территориями, которые сейчас попадают под влияние Российской Федерации? Вот мой прогноз, что там будут созданы точно такие же республики. Они будут пытаться точно также заявить о том, что они хотят войти в состав Российской Федерации. Я думаю, что мы этот процесс затормозим. Но у них будет сообщество вот этих независимых республик, которые создают военную буферную зону, которая нам гарантирует, что наши города не так легко будут обстреливать, как сегодня обстреливают из Харькова. Из Харькова шарахнули, попали в Курск. Из Харькова шарахнули, попали в Белгород. Там очень короткая территория. С теми вооружениями, которые уже были поставлены и будут поставлены Украине, в частности, вот эти 150-миллиметровые пушки, у которых снаряды с цифровым наведением, то есть это умный снаряд. Эти снаряды летят далеко за сотни километров. А уж когда им поставят ракеты, да, в общем, против чего мы все время говорили, и президент же Путин говорил, есть красная черта, не пересекайте ее. Красная черта заключалась в одном. Нельзя допускать к себе близко да, постановку вот этих вот современных видов вооружений. Это ставило под угрозу безопасности нашей территории. Ну и мы видим с вами вот эти все обстрелы. Я думаю, что в конечном итоге вот эта горячая фаза операции остановится, когда мы дойдем до Днепра. То есть под контроль будут поставлены все восточные области, южные области, в том числе Одесса, до Приднестровья. Будет попытка забрать значит, Приднестровье значит, силами Румынии через Молдавию. И на этом все на какой-то момент заморозится. То есть заморозится примерно до 2025-2024 года, когда будут уже переговоры фактически новых руководителей России и Соединенных Штатов. Ну, кстати, вот... При этом Польша в ближайшее время, это моя святая убежденность, вот этот закон, который уравнивает поляков и украинцев в правах на территории Украины, это означает, что... Поляки имеют право замещать государственные должности, занимать раз. Государственные должности в военных структурах два, в полицейских структурах три, судей четыре. Это фактически означает, что меняется управленческий аппарат на этих территориях, там появляются поляки, они начинают управлять. Венгрия вчера объявила чрезвычайную ситуацию. Слышали? Да. Почему? Почему? Они написали, из-за ситуации на Украине, то есть они считают, что если поляки вторгнутся в эти четыре области, они тоже должны будут вторгнуться в ту область, где живут этнические украинцы венгерского происхождения, которым раздали паспорта граждан Венгрии. Аналогичная ситуация тому, что происходит на территории Луганской и Донецкой Народной Республики. Нам, в принципе, кстати сказать, это выгодно, потому что это легитимизирует все то, что происходило на востоке Украины. И останется центральная Украина со столицей в Киеве, ну и вот такая, значит, линия ее фронта, можно было бы назвать, если мы говорили о войне, ну линия соприкосновения под Днепром. Ну, кстати, вы говорите, они не войдут, скорее всего, в состав Российской Федерации, но между тем наблюдается интеграция очень сильная, Рублевая зона там возникает, Марат Хуснулин приезжал и уже, и ну, мы что мы будем восстанавливать, будем восстанавливать за правда. счет средств. Российской Федерации, то есть, вообще-то, часть России. А, смотрите, есть же, опять-таки, де юра процесс, да, а есть некое а, вхождение в рублевую зону, это когда вы сохраняете независимость, ну, то есть, например, да, значит, евро бродит по Италии, но Италия mm – -hmm. это независимое государство. Mm -hmm. То есть, это не связанные вещи. Очень важный вопрос. Мы разрушили, мы будем восстанавливать, это правда. В какой-то момент, когда стало понятно, что они применяют вот эту жестокую тактику ИГИЛ, когда они прикрываются городскими кварталами, организуют огневые точки, это было неизбежное разрушение этих городов. Это, к сожалению, правда. Максимально ставилась задача выводить мирное население из-под обстрелов, но города будут разрушены. Вот, кстати сказать, значит, говорят, что Мариуполь разрушен там на 80%, не на 80%. Там разрушенных зданий процентов 15. Разрушены коммуникации. Это правда. Их надо восстанавливать. и Их уже сейчас начинают восстанавливать, потому что ну, все-таки в сентябре, октябре, там будет зима. И к этому моменту вода, электричество, газ, водоотведение должны быть уже обеспечены тем, кто вернется в эти города. Спасибо. Есть и короткое уточнение, Старайтесь. потому что... А? Да, вы вот упомянули то, что находитесь под санкциями с 2014 года, но ну, так как сейчас всем в какой-то степени находимся под санкциями, каково вам жить под санкциями? Как-то ваша жизнь изменилась серьезно? Ну, я потерял возможность ездить куда-нибудь в Венецию или еще куда-то, но зато для меня открыты вся Юго-Восточная Азия, Южная Америка. У меня жена все время говорит, вы поехали туда? Я говорю, нет, слушай, это очень далеко. Ну вот теперь я в общем, езжу туда. Так, пожалуйста. Да. Я воспользуюсь своим правом. Потому что по два вопроса стали Я тоже задам Это самопровозглашенное право. Это, сам да, прав, да. это сам Вы... Фельно, журналист Интернет-Вортал. Интегрируйте фортал, вопросы, да, а, Ну, сразу буду субъективен, скажу, что мне история с СФО неинтересна. Но меня волнует другой вопрос. И этот вопрос а, растяжен на 8 лет. Что у нас происходит с импортозамещением? Мне кажется, нам а, недостаточно показывают информации, что происходит по этому поводу. Я, как человек, более углубленно читаю в телеграм-канале какие-то панические настроения сенатора Клишеса. Почему мы пришли к такому беспорядку, позорному, связанному с импортозамещением? Это первый вопрос. Ну и сразу задам второй вопрос. Что у нас по поводу параллельного импорта, потому что нам не хватает запчастей, ингредиентов, компонентов, у нас там стоят заводы. Тоже вопрос, наверное, такой, когда будут какие-то конкретные радикальные решения по вот этим вот вещам, связанным с импортом. Импортозамещение и параллельный импорт. Ну, давайте первое. У нас вчера было три месяца ровно, да? как значит все это началось. Три месяца с точки зрения налаживания новых транспортных коридоров, поставок и так далее. Это не очень много. Я как человек, который работал в бизнесе, это крупный был бизнес. Это 16 регионов, 72 электрические станции, газовые, сети, значит, тепловые организации. Я, в общем, прекрасно понимаю, что эта машина очень медленно поворачивается. И у нас на самом деле было очень много оборудования, которое поставлялось американцами. Это General Electric, это Siemens, это немцы, это газовые насосы, которые производились компанией Zulzer, которая сейчас тоже сказала, что мы теперь вам их значит, не будем в общем, поставлять. После 2014 года были розданы президентами и правительством поручения проанализировать все возможные санкции и, соответственно, наша реакция на них. Вот то, что правительство Российской Федерации так быстро, да, в первые недели выбрасывало все эти инициативы, снимало ну, вот, все эти ограничения на бизнес, забрасывало деньгами просто, они были готовы в какой-то части к этим санкциям. Но когда встал вопрос о том, что нам начали прикрывать поставки, например, как с самолетами «Боинги» и вот эти арбасы, которые мы в конечном итоге решением президента приземлили. Я эту ситуацию хорошо знаю, потому что работаю с лизинговыми компаниями. Эти самолеты висели на так называемой «дочке ГТЛК». ГТЛК – это государственная транспортная лизинговая компания. Несколько сот самолетов, на которых летал Аэрофлот, Россия, С-7 частная компания. Они висели на балансе ГТЛК Ирландия. И вот эти самолеты сейчас значит, приземлили, им отказывают в обслуживании. Но вы не поверите, мы будем летать, ну, потому что сейчас все будут поставлять просто китайцы. Это будет дороже, это будут субсидии. Мы не способны производить, и не надо, кстати сказать, в общем, производить полностью вот эти в общем, детали, надо производить свои собственные самолеты, не надо было бросать. Поэтому, когда Клиша сказал, что мы отстаем в импортозамещении, это правда, кое-кто завалил эту работу по химии, по э, значит, авионике, по, по производству микросхем, это правда. Но у нас огромное окно, на самом деле, в Юго-Восточной Азии. Но это требует некого, некого процесса. Я просто знаю тех представителей китайской торгово-промышленной палаты, на которых меня общем, попросили вывести. У них вообще заморочек нет. Им очень присылаешь спецификацию. Например, одна судоходная компания, которая ходит по рекам значит, России, им нужны были, ну и сейчас нужны, в общем, рулевые колонки немецкие. Вот они прислали им. Сертификат, они им ответили через неделю. Вам очень китайские аналоги, они подешевле, или немецкие они очень подороже. Мы эти, эти вопросы пре, преодолеем. Но нужно принять решение вот необходимый минимальный уровень да, собственного производства. Пусть оно будет хуже эта деталь, но она должна быть собственного производства. Вот в этой части эти потолки не определили. Мы очень быстро уперлись. И за примерно 15 лет построили, по-моему, 37 точек переработки по химии, по нефтянке. Это правда, мы полностью защищены. Мы защищены по продовольствию, это правда. Мы защищены по основным значит, медицинским группам товаров, это правда. Мы перестроили армы, это правда. Мы с вами потеряли то, что ценно для вашего поколения. Мы потеряли сервисы. Вот согласитесь, что самый главный удар, который на сегодняшний день мы с вами ощущаем, нас лишили западного сервиса. Ну то есть если раньше расплачивался телефоном, значит прикладывать, теперь я не могу. Если раньше я скачивал из App какую-то программу, мог заплатить за нее, сейчас не могу. Если я играю в геймерские игры, меня тоже блокируют. Это раздражает, это правда. Но, к сожалению, мир перестраивается, и это не то, что влияет на, на безопасность нашей жизни. Это неприятно, но тем не менее импортозамещение очень часто касается сервисов, а не тяжелых каких-то игрушек. Спасибо. Вот так, вопросы вы мне, пожалуйста, давайте вас. Я помню, вот девушке передайте, пожалуйста, микрофон. Пока микрофон идет, здесь Но есть Девушки студенты. задают самые интересные да, вопросы, потому есть... что они более прагматичные. Чем вот значит. здесь есть студенты авиационного института. И, простите, я за вас тогда спрошу. Я правильно ли услышал, что вот все-таки не очень понятно. Им можно расслабиться? Китайцы по помогут. Или все-таки надо напрячься и стремиться, все-таки их в том числе будущими силами и знаниями, полностью, стопроцентно импортозаместить все, что у нас в том числе и летает? Вы вот, знаете, вот, импортозамещение – это в первую очередь возможность заработать российскому бизнесу. Поэтому, если у вас есть нечто, что вы можете представить как импортозамещение, им перекроют каналы, а вы заработаете. Значит, правительство настроено на такой формат. Пусть будет хуже, но свое – Потом улучшите. И сейчас очень многие предприниматели как раз работают вот в таком формате. То есть они приходят в правительство и говорят, ребята, мы можем вот это привести. Мы это сделаем в кооперации, например, с Казахстаном. И правительство что делает? Оно перекрывает кран из недружественных стран фирмам и, соответственно, открывает кран этим ребятам. Вот сейчас очень многие предприниматели этим пользуются. Пожалуйста. Здравствуйте, у меня такой вопрос. А как наша экономика Сейчас. Сможет ли наша экономика выдержать данную ситуацию, и почему российские бренды подняли цены? А у меня встреча на вопрос. Вот вы лично в своей очень бытовой жизни почувствовали что-то, что, что вот критически повлияло на ваш образ жизни или потребление? Ну, критически ничего не повлияло. Да, очень. смотрите, у нас.. Еще раз подчеркну. Любое государство, это современное государство, особенно в такие кризисы, оно считается независимым, если у него есть несколько ресурсов. Первое. Это сильная армия. Раз. Второе. Продовольственная безопасность. Два. Энергетическая безопасность. Три. Медицинская защищенность. Четыре. Транспортные коридоры. Пять. Вот эти пять составляющих, они надежно защищены. Там более того, оказалось, что вот эта схема продажи газа за рубли, знаете, почему, кстати, сказать, ее сделали? Гениальная просто штука. А любой расчет в современном мире по вот этой Брейтон-Вудской системе или потом, в общем, Яваньской системе, да, он подразумевает, что если я где-то, например, находясь в Турции, хочу купить Семит, это такой бублик, я прикладываю свою карточку в магазине, сигнал вначале идет через турецкий банк в корреспондентские счета американского банка, после этого сигнал впускается обратно и происходит расчет. Это так называемый валютный кросс-курс, вот такой вот цикл. Да? Это не расчет между моим банком, Альфа-банком и турецким банком, всегда участвует корреспондентский счет американский. В этом сила американских санкций. Они видят все расчеты, которые происходят вот через эту систему. Это так называемые окрашенные деньги, потому что если американцы хотят наложить санкции, они говорят, ребята, мы вам перекроем финансовые каналы, мы заблокируем ваши деньги. Это самая главная их санкционная угроза, и вы еще потеряете наш внутренний рынок. Вот в чем сила санкций американцев. Когда наши сказали, ребята, теперь будете покупать газ следующим образом. Вы открываете счет в евро или в долларах, ну лучше в евро, в Газпромбанке и перечисляете туда деньги. Вот просто вы туда очень перечислили деньги. Американцы не понимают, за что эти деньги туда пришли. После этого брокеры на международной на московской валютной бирже, по вашему указанию, конвертируют эти евро в рубли. И эти рубли падают опять-таки на ваш же счет в этом Газпромбанке. И это опять не окрашенные деньги. Потом вы даете поручение Газпромбанку перечислить эти рубли Газпрому. А Газпром вам гонит газ. Американцы в этой схеме не участвуют. Именно поэтому падает, во-первых, курс значит, евро и доллара. Потому что оказалось, что тот старый курс он не очень естественный. Там есть еще отдельное значит, влияние, вот вчера, по-моему, президент Путин снизил долю обязательной продажи валютной выручки с 80% до 50%. Сейчас, по идее, курс должен немножко скакнуть, скакнуть вверх, но посмотрим, будет ли это. Вот схема перевода на рубли, она исключает возможность влиять американцев на тех, кто покупает российский газ. Эта схема сработала, ее будет тиражировать дальше. Вот в чем гениальности. Спасибо. Так, вот все-таки хотелось бы вопрос по информационным войнам, и вы его хотели задать. И давайте тогда мы вам передадим микрофон, пока остальные раздумывают. А, а вот девушка желающая, микрофон только где-то гуляет. Да тут слышно, в принципе, Ну, кстати, да? пока микрофон идет, вот про курс. А с вашей точки зрения, вот естественный какой курс? Понятно, гадать на гуще тяжело, но все-таки Греф когда-то говорил 85-95, красная цена. Да, вот. А вы как думаете, где вот тот баланс, где реально Нет. наш рубль имеет свою стоимость? Я думаю, что оптимальный курс можно считать, как это раньше, значит, часто это была шутка, но это не шутка. Это расчет через продукцию Макдоналдса. Mm. Она очень легко считаемая, и она складывается из понятных составляющих: это мясо, это масло, это мука и, соответственно, молочная продукция. Ну, в принципе, ничего в общем, больше там нет. Но ну, есть какие-то добавки. И вот если считать, а так как Макдональдс всегда как бы максимально покупает местные продукты, в том числе и овощи стараются, то, соответственно, вы считаете этот индекс Макдональдса через стоимость этих товаров, которые производятся на этой территории. Вот мне кажется, это самый такой, он популистский, но все-таки справедливый курс. И по этому курсу, что-то я давно это слышал, года три назад, ну, примерно 26 рублей. Но ну, это ну, не выгодно что... для нашего бюджета, ну, это не бюджет выгодно тогда... для... страдает. Да. А, Страдают, значит, <кью> те, кто работает на импорт, <кью> на экспорт, соответственно, ну где-то оптимально 50-55. Я думаю, на этом уровне будет где-то плавать. Спасибо. А вам дошел микрофон? Вам Нет, микрофон Мы должен был накидываться у девушки. Вы давайте передайте девушке, так будет честнее. Я вас помню, вы обязательно сдадите своего. Да, здравствуйте. Да. здравствуйте. М -м начнем с того, то, что информационная война, да, которая сейчас началась у нас, она достаточно сильно затронула меня, потому что я являюсь уроженкой Белгородской области, и вся моя семья как бы состоит из э представителей двух стран, Украины и России. И эта информация, э которая доходит до нашей семьи, она очень сильно травмируют. И Правда. мы все живем как на пороховой бочке. А, так вот, вопрос у меня такой. если у вас какой-нибудь совет, как перебороть этот страх и перебороть это волнение против этой негативного информационного поля? Может быть, можно как-то себя отвлечь или еще что-то? Вот, спасибо. Вы знаете, американцам удалось сделать ужасную вещь. Им удалось на самом деле втянуть мы же это правда говорим, что это братские народы, да, украинские российские, но все это очень гораздо глубже. Я очень татарин, но у меня есть родственники, которые жили в, в Мариуполе, и они украинцы, а я татарин. Ну, то есть, вот, да, немножко тоже тут все это сложно, в общем, замешано. И когда там начались вот эти все бомбежки. Значит, мы, во-первых, страшно переживали, что они не могут оттуда выехать. Значит, я, в общем, пытался их как-то там вытащить. Не сразу получилось. Значит, второе, они в какой-то момент стали говорить, что мы ненавидим вас. Вот моя личная реакция была. Я с ними общался как с детьми. То есть я не спорил с ними. Я не говорил им, не объяснял эту сложную геополитику. Когда человек первый раз оказывается под бомбежкой, это очень серьезное психологическое воздействие. Когда вы каждый день сидите в подвале, не можете оттуда выйти значит, в течение двух недель, и точно, знаете, начнется в 5 утра и примерно в 4 вечера обстрел. Это очень тяжелая психологическая ситуация. Ну, плюс у вас ужасные условия, нет связи, там с вами дети. Это исправляется только годами. Вот то, что Россия сейчас должна делать... Не строить новое государство там, а пытаться максимально им в общем, показывать, мы разрушили, мы восстановим. Если вам нужно чем-то помогать, мы будем вам помогать. Психологически нам здесь тоже тяжело, но у них там стократно. Это можно им объяснять, что вы значит, голосовали за этих нацистов, еще там что-то. Но мы должны понимать, что их на самом деле 8 лет если не дольше, я, значит, не зря про книгу Кучма сказал. Их обрабатывали, их запугивали. Вот эти национальные в общем, батальоны, которые совершали ужасные просто преступления, я вас уверяю, что будут трибуналы, и часть этих материалов просто лучше не смотреть, потому что вы никогда не забудете о этом. Это, как я значит, помнил первых, первых этих ополчанцев, которых значит, передали нам, я занимался только гражданскими вопросами, Значит, отдельно расскажу, в общем, как это получилось. Но а, там были такие пытки, что вот у меня это в голове не укладывается. Хотя я работал в милиции и видел разные, разных людей. Но это были а, бытовые преступления, а это военные преступления. Поэтому будут а, трибуналы, будет много ужасной информации. Поэтому то, что я сказал в самом а, начале, да, значит, мы к чему-то привыкнем. У нас очень многое будет шокировать, будет вызывать у нас эмоции. Вот здесь важны личные убеждения. Просто сказать себе, что... Вот я себе сказал, что я не люблю войну, мне не нравится война. Но когда я анализирую то, что происходит, пускай эта война идет там, чем она будет идти здесь. Это очень простой выбор. Хотя он и заденет моих родственников в том числе. Спасибо. Так, пожалуйста. Можно пока просто мы перейдем к информационному, а не попозже. У меня вот такой вопрос. В России очень много социальных проектов разнонаправленности. направленности. Большая часть из них существует за счет пожертвований. В связи со спецоперацией на Украине многие международные компании или просто пожертвования из-за рубежа прекратились, или были заморожены до того, что иначе организации, которые их принимают, будут признаны агентами. Вопрос к вам. Как вы считаете, правильно ли это, когда государство само не финансирует данные проекты, но при этом не дает возможности это делать другим? Это Знаете, связано вас... еще не только с социальными сферами, но и с различными проектами, журнальными изданиями и так далее. То есть очень много связано с, да. этим, с финансированием. Я уже говорил про, про гибридную войну, Смотри, какое целеполагание. То есть если эта задача создать опять-таки общество, mm -hmm. сообщество экспертных журналистов, то, что создавались на Украине, да, для того, чтобы потом оправдывать то, что там сейчас общем, происходит, то это одно, это нужно запрещать. Если это преследуют какие-то благотворительные цели, там нет вообще никакой политики, это нельзя запрещать. Если это издание пишет про кошечек и собачек, им кто-то дает из-за рубежа деньги, ради бога, пускай дает. Если эти ребята пишут о том, что Россию надо расчленить да, или строить разные народы, вот не очень задавались вопросом, почему так много Кадырова в соцсети и вообще вот эти чеченские подразделения так раскручивают по вот этой операции не задумывались примерно 20 процентов избирателей в российской федерации это люди которые исповедуют ислам и до сих пор у нас с вами не было например партии которая бы говорила что я представляю интересы мусульман а их примерно 20 процентов представляете а у нас 24 год вот я считаю, что господин Кадыров будет одним из кандидатов в президенты Российской Федерации, но не с целью выиграть, а консолидировать общество, которое идентифицирует себя через вот это направление религии. Именно поэтому сейчас Кадыров так активно раскручивается. Поэтому же, кстати сказать, ездят и, и представители ЛДПР, и КПРФ, и Единой России, потому что 2024 год это ключевой год, когда мы будем определять, как мы дальше будем жить в Российской Федерации, как мы будем смотреть на Запад, как мы будем смотреть на Восток, и как сделать так, чтобы у нас все было и нам ничего за это не было. Как это шутит. Спасибо. А, еще, да? Не с точки зрения журналистики. Есть, например, социальные проекты, например, по борьбе с наркозависимыми, то есть помощи, по оказанием помощи. Или, например, по работе с трудными подростками, где, например, организовываются какие-то школы, где они, ну, мышечные школы, какие-то занятия дополнительные, мастер-классы почему-то, да. Но вот финансирование для них, например, даже с международных компаний было очень важно, а сейчас оно прекращено ввиду вот этого признания на агентами. Как вот вы считаете, правильно Смотрите, ли это тут, или нет? Смотрите, тут, тут очень простой ответ. Когда начинаются подобного рода страновые кризисы, а это даже не очень наш кризис, да, значит, все страны попали в этот замес, то всегда на первом этапе делят на черное-белое. Ну так устроен госаппарат. Здесь просто не надо опускать руки. Вот эти градации серого, да, в общем, когда вы сможете объяснить, что это не про политику, это все-таки вот про, как вы говорите, помощь наркозависимым, оно это окно откроется. Но ну, просто еще раз подчеркну, только три месяца прошло. Это такой тяжелый прессинг. Мы каждое утро, да, значит, вечер, там, днем нам еще что-то говорят, мы читаем. Это правда тяжело. Но всего прошло три месяца. Вот сейчас еще все черное и белое. Вот я не считаю, что эти а, певцы, которые высказывают, что их нужно, в общем, шельмовать. Я вот всегда их делил. То есть мне песни Шевчака нравится, а как человек, он мне вообще не нравится. Ну, да, так точно такой же и Высоцкий был. Ну, возьмите, в общем, почитайте его эту биографию. Ну, ну гуляк же был. Если вообще не вот с этим направлением про общем, которое вы сказали, а песни прекрасные и патриотичные, но это уже э, понимание как раз э, других цветов. А сейчас еще раз подчеркну, черное и белое. Если у вас есть это направление, не спорьте, отойдите пока в сторонку. Вот чтобы на вас этого это, это клима не было. А потом, соответственно, в общем, через какое-то время эти окна откроются, и все это освободят, и будут у вас деньги. Ну или кто там, значит, вам этот вопрос задал, потому что вы читали со смартфона. Вообще вопрос пятой колонны все время звучит, в последнее время в информационном пространстве. Вот вы просто вот чуть-чуть уже так обозначили, не говоря этот термин пятая колонна. Даже вот на предыдущих встречах со студентами другим спикерам задавали вопросы, разные версии звучат, что с ними делать. От выявить и покалечить до там, вот, такой более спокойной, какую вот вы сейчас да, произнесли. А как вы думаете, вообще принципиально государство, обществу как поступить сейчас с теми людьми, которые ну, вот, не очень да, скажем, повели себя, как кажется, государство патриотично? Но ведь они рано или поздно начнут все само большинство возвращаться. Да, и что делать вот дальше? Начать вот и покалечить, да, или как-то смириться с прощением, там, закончится все? Как вот да, вы видите очень важный развитие? вопрос. Мы с вами попали в ситуацию, когда в мире правил больше нет. Вот никаких правил. Захотят заблокировать ЗРВ, наши золотовалютные резервы заблокируют, захотят отобрать имущество, отберут. Примут решение не пускать русского в ресторан где-нибудь в Испании. Не пустят. Нет правил больше международных. Но есть правила у каждой страны. У нашей страны есть правила. У нас есть Конституция. Поэтому если человек имеет право высказываться по какому-то вопросу, не нарушая закон, вот сейчас нельзя давать оценки там, действиям наших вооруженных сил. Ну принят закон. Там, Чтобы я внутри не думал, да, я должен молчать. Но если это не запрещено законом, наше конституционное право высказываться. Это первая часть ответа. Вторая часть ответа. У меня есть право давать оценку его высказыванию. Если какой-то человек что-то высказал против, там, вот, значит, не знаю, чего-то, а я за, мы вправе эту дискуссию вести. Но только на основании закона. Поэтому если эти ребята, а это не пятая колонна, кстати сказать, ну, как их назвать, не знаю. И спрашиваю. Да. Значит, я вам скажу, как появлялись черные квадратики Урганта, значит, бедный Ваня Ургант, значит, попал. Я его не люблю и не смотрю. Но, тем не менее, когда пошла эта волна, это же появилось у него в Инсте, он Инсту не ведет сам. У него есть менеджер, этот менеджер получил за это деньги, поставил этот квадратик, Ваня проспал. Это все сделали те, кто управляет этими соцсетями. Почему Инстаграм взяли и запретили? Потому что выявили, что просто масса людей взяли деньги и поставили своим клиентам эти черные квадратики. Точка. И он такой утром просыпается, а там черный, значит, квадратик. И ему там столько сообщений. Ты там молодец или ты не молодец. У нас так устроен шоу-бизнес. Они не управляют своими соцсетями. Вот. Ну, значит, Он те... не пятая колонна. Все пятая те... колонна не уехала из России. Пятая колонна это НКО, которые специально создаются и финансируются на западные гранты. Они не уехали, они здесь. Они зарабатывать хотят. Их там никто не ждет. Вот эта девушка, которая там, значит, с плакатом выбежала на Никого. первом кон... <къех> да, Овсянникова. И сейчас уехала туда. Но это не пятая колонна. Это какое-то вот личное, эмоциональное. Да, и вот она решила так высказать. Сейчас хочешь вернуться в Россию. Это вообще нарушение трудовой дисциплины. Она мешала работать. <свот> вот. Ну, к сожалению, сейчас, сейчас. любой человек, который работает в творческой среде, если вы не технический сотрудник, вы без надрыва значит, работать не можете. Иначе вам просто не поверят. Вообще журналистика – это нерв. Это же правда. Вы будете скучны, если вы не будете сопереживать, у вас не будет хороших материалов. Ну, к сожалению, у нас такая профессия. У вас. Я раньше просто работал тоже чуть-чуть журналистом. Поэтому немножко чувствую, как, как, в общем, раздаются качественные материалы. Спасибо. Вот давайте у вас вопрос. Нет, вопроса, Первый, ну, только... позволю, да, <свят> у меня два вопроса, если позволите. Первый. Даже если теперь не позволю. У меня два вопроса, если позволите. Я понял, кто <свят> начальник. <кто> -то. <свят> <свят> <свят> <свят> ну только вот новости приходят о том, что Вячеслав Володин заявил, что все фракции Госдумы поддержали выход из балансской системы. О том, что объявил вчера Валерий Фольков. Как вы думаете, как-то это повлияет ли вообще на... Образование, ну, есть ли в этом какой-то смысл и насколько он большой? Я не являюсь специалистом в образовании. Единственное, что я услышал, что болонская система включала в себя подтверждение наших дипломов на Западе. То есть, если нас этого лишат, то это плохо. А все остальное вот как-то оно от меня очень далеко. У меня две дочери, они уже выучились, там уже все, значит, взрослые. А внуку еще пять лет, ему еще далеко до, до очень какой-то системы образования. Он еще метчик катает. И второй, спасибо. И второй вопрос. Вот вы в самом начале отметили, что телевизионные пушки не доходят до этой аудитории, доходят немного другие пушки с других сторон, если так можно выразиться. Ну, вот как все-таки донести позицию? Ну, государство пытается, безусловно, свою позицию донести до молодежной аудитории, конечно же, но ее. Как бы где-то слышит на фоне, Ну никто там не будет отрицать, что не знает Славьева и так далее, все равно их смотрят, их видят, знает, кто это, о чем они говорят, но при этом никак не воспринимают, э, смысловые э, оценки никак не воспринимают. правда, да. вот. А как тогда на наносить? Это вот то, что коллега хотел спросить, тоже про информационные, да, в общем, помните, мы отставили все. сторону. Сейчас, сейчас он спросит обязательно. А я думаю, что я частично отвечу. — Нам важно не проиграть информационную войну здесь. Она ведется. Существует специальное подразделение, туда набраны люди, которые прекрасно пишут и говорят на русском языке. Они прекрасно чувствуют менталитет. Точно такие же есть группы, которые работают по другим языковым направлениям. То есть есть те, кто пишет на иврите, те, кто пишут на, как называется, в общем, исламский шрифт. Вот. — Ну, арабской вязью, да? — Да, вот. Вот. да, да спасибо. Вот, соответственно, это люди, которые получают за это деньги. Основные подразделения, которые работают на русскоязычную аудиторию, они расположены в Киеве и, соответственно, в Варшаве. Варшавский центр работал же против Белоруссии, когда в 2020 году были вот эти все события после избрания Лукашенко. Почему я выступаю перед молодежью? Да. У нас разные языки с ними. Вот мне 58 лет. И у меня есть значит, партнер, парни лет по 30, они говорят, слушай, ты такой заум там пишешь, вообще никто не читает из молодежи, ничего не понимают, а там прилетает этот мемасик, да? и все. Даже если он прочитает значит, твое, ты уже просто ноль, они тебя уже умножили, ну потому что есть мем. И я с ними создал канал, телеграм-канал, он называется «Мем Аташе», и вот они иногда мне присылают мем и говорят, ну что, как, класс? Я говорю, вообще не смешно. <смех> Они говорят, ты, ты что у нас? Это, в ТикТоке там в общем, десятки тысяч это, просмотров. Это смешно, разные языки. Где-то лет пять назад, студенты Воронежского университета, значит, у меня был, значит, как бы на, на практике, он, вот, значит, сами из Воронежа, он приходит и говорит, мы хотим делать бизнес. Ну вот что-то интеллектуальное. Я говорю, сделайте, знаете что, в общем, перевод Перевод с вашего языка на наш язык, но так как у нас деньги, да, у нас бизнес, у нас производство, у нас бюджет. Нам нужна реклама на эту аудиторию, нам нужно им продать что-то. Вот сидит молодой человек в белой футболке, если я рекламу напишу, он даже не заметит. А они стали писать, они стали переводить на его язык. И он начал реагировать. Вот это очень важно, в общем, государство это упускает. Первые, первые вообще где-то недели три был такой бардак информационный в части СВО. Вот почему я перестал ходить на эти все шоу, хотя меня в общем, регулярно зовут. Там кричать надо. А я не люблю кричать. Вот я могу объяснить, да? но после Овсянниковой на Первом канале, вот эта программа, которую ведет Кузичев, значит... А в... Господи, как называется-то? Время покажет? Угу. Значит, они изменили формат. Вот если раньше я приходил, и мне редактор говорит, слушай, там вот эти вот противники, эти будут за. Ты там давай, там если даже там что-то треснешь, это вообще будет супер. А сейчас мне говорят, ребята, не, мы изменили формат, мы начинаем объяснять. Объяснять. Все высказываются по кругу, никто не против, не за, там в общем чего-то. Только аналитическая реакция. Значит, посмотрите, принципиальная вообще а, другая подача. Но на них это не работает. Вот для них нужна необходимая команда, которая переводит в простых клиповых, коротких каких-то. Еще главное, чтобы это было смешно. Они воспринимают через смех, через прикол. Вот как научиться объяснять сложные вещи через прикол, так, чтобы не было в общем, поражения да, вот этого, в общем, тяжелого психологического, это сложная задача. Я... Пожалуйста, давайте вопрос. Вот, ведь все-таки вот вопрос... вот. Да. Пропаганда есть в каждом государстве. Не уважают старших вообще. Проректоры нет, нет. не уважают. А я не видел. Вы хотите вопрос задать? Нет. Я могу вам уступить. Демократия в расцвете. Пропаганда есть в каждом государстве. Это нормально. Только она сама себя никогда пропагандой не называет. Но в любом государстве она нужна, потому что когда руководство страны хочет принять какое-то спорное решение, оно перед этим готовит общество к этому решению, чтобы общество как будто уже ждало его. Такой вопрос. Почему главные пропагандистские телепередачи сейчас очень активно говорят о легитимности ядерного удара со стороны России? Это что, нам ждать ядерной войны? Я вас серьезно спрашиваю. В ядерную войну не верю. Значит, верю в локальный... Ядерный конфликт. Это правда может быть. Потому что существуют ядерные заряды малой мощности, которые, но ну, вы поразите там несколько десятков квадратных значит, километров, значит, достигнете там, в общем, какой-то цели. Потом вы это локализуете, а через 100 километров люди будут жить. Ну, мы с вами видели, в общем, чернобыльскую историю. Да? Есть вот эта зона отчуждения, а в Киеве люди, в общем, нормально живут, и ноги, и руки у них нормально, в общем, растают. Это правда. Но это часть а, как раз вот этого запугивания нас. То есть нам угрожают. И, соответственно, у нас появляются люди, которые тоже на этом делают себе политический а, капитал. Ну, то есть вы ударите, и мы ударим. А куда мы собираемся бить-то ядерным оружием? На Украину? А, ну, слушайте, цели, мы никуда да, не вот собираемся бить. Это да, пока на да. уровне а, риторики, острой в общем, риторики. Но так как у нас... А, Огромная просто фобия относительно ядерного оружия, да, это правда, у нас у всех это сидит в голове, то это на самом деле очень вызывает разные полярные мнения среди политиков. Вот здравые, значит, головы, да, они знают, что между нами, американцами, есть устойчивые каналы, которые, в частности, отвечают за обсуждение этих тем. Если кто-то думает, что значит, ходит господин Байден, да, вот, значит, ищет кролика, да, значит, чтобы в общем, поздороваться, а потом думает, что вот у него уже красная кнопка, и сейчас вот он с ума сойдет, кнопку, там очень сложный механизм введения в действие этого ядерного оружия. Он очень сложный и у нас, и у них. Единственный механизм, который работает, это так, так называемая «мертвая рука». Это когда уже точно подтверждено, что наносится баллистическими ракетами массированный удар, Наша система автоматически также посылает эти ракеты. И это никто отменить не может. Но вот этот вариант невозможен. Именно поэтому все так упираются из-за Ирана, чтобы у них не появилось ядерное оружие. Или из-за Северной Кореи, у которой ядерное оружие есть, но нет пока достаточных средств доставки. Почему сидим, что падение Украины? Микрофон уже всекидываем, будем проектор. <связано> <нет, связано> сейчас вот <связано> у вас вопрос. <связано> <связано> вообще, кстати, про Байдена вспомнили-то. Вот с вашей точки зрения, Байден -то до конца срока дотянет? Я даже не про физически, физически уже с кроликами там все. А вот так вот, свои не подвинут, слишком как-то критичная ситуация складывается. Давайте я в другую плоскость это поверну. А ага. Почему вообще Байден и почему они так криво, но все-таки избрали его? Через эти почтовые значит, бюллетени и так далее. У, у американцев огромный навес денег, которые они напечатали. Эти деньги перестают себя, что называется, утилизировать. Когда мне, как энергетику, несколько лет назад стали говорить, что сейчас во всем мире будет новая зеленая энергетика, мы будем, значит, из ветра, из водорода это все получать, у нас, значит, чуть ли не из-за этих, из-за, значит, навоза будут вырабатываться биогаз, и он пойдет, и это будет настолько эффективно. Вся схема. Американцев с проталкиванием в зеленые повестки, она заключалась в одном. Если у вас есть огромное количество денег, вот кто бизнесом в общем, занимается, да, у вас есть так называемые материальные активы. Вам нужно куда-то эти деньги закопать, чтобы эта стоимость она была реальная, да, но деньги с рынка ушли. Или вы должны эти деньги просто помножить на ноль, а это дефолт. Ведь эти деньги кто-то у вас уже, что называется, в общем, купил, он же купил ваши облигации, трежерис, это же не физические доллары, это же трежерис, это облигации американские. Они выпустили их, мы их купили, вот как у нас образовались значит, золотовалютные резервы. Американцы выпустили, там есть какой-то процентик, мы купили их, да? доллар исчез, вот этот физический, осталась бумажка трежерис, то есть долг, это безналичный доллар. Вот чтобы вот этот навес утилизировать, его нужно куда-то закопать. То есть создать новое производство, которое гораздо более дорогое по себестоимости. И перед этим вам еще что-то нужно построить. Вот вся суть зеленой энергетики заключается в этом. Поэтому когда Байден пришел, он перекрыл сразу что? Канадский нефтепровод. Он ограничил своей компании в добыче нефти. И сказал, ребята, нам надо развивать опять зеленую энергетику. Мы радостно сказали, окей, мы, в общем, поддерживаем через Парижское соглашение, с которого Трамп вышел, кстати сказать, потому что он представлял другую группу американской элиты, которые говорили, давайте эти деньги утилизируем через возвращение в Америку промышленного производства. Мы все отправили в Китай, давайте вернем все обратно. Вот этот ржавый пояс американский, о котором говорят, где было огромное количество заводов, это в Детройте, Фоточки в это. Посмотрите, там, где э, коттеджики, все хорошо. А там, где были автомобильные заводы, там же просто разрушенные здания стоят. Почему? Вывели все производство. Вывели в Китай. Трамп начал обратно возвращать столкновение двух элит. Одни хотят утилизировать через зеленую. Это быстро. А другие хотят через вот то, что происходит э, в Европе. То, что делают американцы, когда они заставляют покупать СПГ газ, а не наш газопроводный, трубопроводный, он же дешевле, быстрее, у нас его много. Американцы говорят, нет, надо покупать СПГ, потому что СПГ меньше и он дороже. Вы тратите больше денег для того, чтобы обогреть одну и ту же комнату на 2 градуса выше. Утилизация денег. Они избрали Байдена, который... Ему наплевать, что будет после 2024 года. Он хотя и говорит, что будут избираться, но реально рулит администрацией совершенно другие люди. Он не управляет. И поэтому ядерного удара не будет, кнопку не успеет нажать, он вообще не понимает, что за чемоданчик за него носит. Но это ошибчик конечно, знает. Задам еще один злой вопрос. Давайте. Все скучные вопросы Все уже заметили, все видят, что правительство что-то носится с этими айтишниками. Айти-компании предоставляются какие-то там налоговые послабления, да, там что-то НДС им тоже обнулили, да, зарплаты повышают, там ипотеку какую-то им там ввели, да, а у меня вопрос: а мы правильно вообще делаем? Зачем нам эти айтишники? Вот, например, вот, не все говорят: давайте сельское хозяйство развивать. А оказывается, вот мы там яйца вот эти вот, да, в Канаде закупаем, там буренок там, хороших мясистых да, там где-то в Швейцарии закупаем. Ну, может быть, мы вот, нашим сельским хозяйственным зоотехникам, там, микробиологам, генетикам будем помогать. Зачем нам вообще нужны эти айтишники? Прям вот, ну, честно, бесит. Идти и другие нужны. Значит, смотрите, мы стоим на пороге, уже даже не, учим на пороге, а уже нога там за этим порогом. Значит, так называемая, так называемый интернет вещей. Это следующая технологическая революция, когда для того, чтобы вот мусорный бак заполнился на улице, да, он посылает сигнал пи-пи-пи-пи мусоровозу. В этом мусоровозе человека нет этот мусоровоз говорит, я к тебе приеду через два часа. Он урне сообщает. Приезжает, выгружает ее, и урна всем остальным сигнализирует, опять несите мне и в меня все вот это в общем заталкивать Мусор имеется в виду. Без участия человека. Это программа, это средство связи. Это так называемый 5G, против которого, помните, там все в общем, говорили, что будем ходить в шапочках из фольги, чтобы на меня не воздействовали через 5G без айтишников такое количество программ не написать, без айтишников не восстановить тот удар, который по нам нанесли самый страшный санкционный удар, не в деньгах, в сервисах. Они лишили нас сервисов, нам эти сервисы надо восстановить. Вот то, что сейчас активно скупают, значит ВК, ОКК идет перемещение, да, вот этот вот сервис, который там, значит, фильмы посмотреть, то, что возникает и параллельный импорт. То, что говорят ребята, если у вас есть лицензионное нечто, да, в общем, программа, которая западная, и она у вас перестала работать, разлочьте ее и пользуйтесь, мы вам ничего не сделаем. Но это все делают этичники. Хотя про сельское хозяйство, вы абсолютно правы, не являясь глубоким специалистом, но понимаю, что я точно ну, ну, вот так же, как вы хотите, да, в общем, есть нормально. Ну, знаете, и вот лучше, что, что, что вызывает, наверное, еще сомнения, все-таки IT это инструментарий, это инструменты, да, а вопрос, где заказчики и пользователи, потому что, когда заказчики и выгодополучатели от этого инструментария где-то в стороне, не только льгот лишены, их вообще иногда не спрашивают, что надо делать, Айтишники сами диктуют свои правила, и потом мы на выходе получаем какой-нибудь рутюб, который через два дня умер, или там еще что-нибудь такое недоделанное, вроде есть и вроде... Это не правда. Очень. Но вспомните первый компьютер Джобса. Видели его когда-нибудь? Страшный, да. как ядерная война, такая коробка, которую они собрали. Если ты куда-то начинаешь двигаться, ты всегда совершаешь ошибки. Вот Самое главное, не расстраиваться и не бросать. Ну да, создали Руту лег он. Отлично. Хорошо, что он лег быстро. Но потому что после этого стало понятно, что что-то сделали не так. Нет, ну вообще заказ поставить, сформировать, Нужен ли, нужна ли нам точная копия Ютуба? Может быть туда привнести какие-то более еще mm -hmm. да, функции, которые не, не существуют сегодня в природе? А, да, ну как, не знаю. Ну как, а, да. вопрос надо ну, кто тут адресовать... задачу должен ставить в другой, не айтишники? А, вопрос надо адресовать двум категориям. Первое, это тем, кто пользуется. Так, Интересно, так. неинтересно. Так. Значит, перейдешь с Ютуба на Рутуб или нет. А почему не перейдешь? Упал. Ну вот что не так. И второе, это те, кто занимается этим бизнесом. Если этим занимается государственная компания, точно так же, я как еще раз очень подчеркну из бизнеса: KPI, стратегическое планирование, то, что надо изменить это в нормативке, то, что вам требуется из железа, все оцифровать, подписать и проверка. Через полгода. Сделал, не сделал. Прогноз сделает, не сделает, не сделает, уволили. Ничего другого не существует. Государство должно вот на этот рациональный принцип перейти. Именно то, что касается а, информационного программного обеспечения, это очень важно, без этого нынешний мир не существует. Мы уже с вами говорим, что войну на Донбассе выигрывают за счет чего? Беспилотники летают. Он полетел, посмотрел, а если будут еще беспилотников? А если будут вот снаряд, который Вежевский, в общем, разработали, знаете, значит, вот когда, в общем, это в городских боях, значит, как это выглядит, вот наши двигаются снизу, а они сидят в этих высотках, у них там огневые точки, у них есть средства, значит, поражения этой тяжелой техники, у них есть снайперы, у них есть, в общем, пулеметчики, да, у них нет танков, у нас есть танк, вычислили точку, танком побахнули, полдома нет, это плохо, это плохо. Есть современные снаряды, это так называемый баражирующий боеприпас. Это миномет, из него стрельнули, он подлетел, у него там камера есть, поднялся до уровня этой огневой точки и влетел в окно. Обычный миномет, знаете, как летит? Вот так. Фу! Он не может в окно попасть, он в крышу попадет. Баражирующий боеприпас может подняться и нанести точный удар. Электроника. Им, им нужно управлять. Это другое, другой технический уровень. Для этого нужен айтишник, солдат-айтишник. Он стрелять не будет, он будет смотреть, там, куда в общем навести. Вот как это выглядит. Два, наверное, как продолжение тех вопросов, которые были заданы. Работает микрофон, нет? я слушаю, прекрасно. И вопрос, два дополнения в том плане, чтобы вот парень задал вопрос в отношении того, что различные иностранные деньги, которые заходят на спонсирование фондов, и как будто бы Россия, по сути, блокирует эти деньги, но часто используется наоборот. То есть иностранная сторона блокирует эти деньги, проходы эти деньги, чтобы, по сути, создать вот негатив по отношению к правительству, что якобы Россия заблокировала, чтобы народ начинает волноваться. Это первое. Второе. У нас сегодня открылся восьмой международный форум по педагогическому образованию. Вот да, вот мимо да. приезжал, да. да. И вот очень интересный момент для ребят, для размышления. Очень интересный момент. Европейские все участники. У нас в прошлом году было тысяча человек-участников. Европейские участники позвонили, извинились, очень все аккуратно, молодцы в этом плане, но сказали, у нас установка, мы к вам не приедем, участвовать в вашем форуме не будем. Американские участники... Сказали, мы все будем участвовать, у нас идет установка участвовать. Вот на самом деле здесь происходит такой момент, как, как в европейской экономике сейчас, так же и в американской. То есть кому-то это на самом деле обогащение, кому-то сложное кризисные явление А вопрос мой следующий. Как вы считаете, сдача национального, вернее, националистического вот этого полка АЗОВ как повлияет на, дальнейшее, на дальнейшую внутреннюю политику Украины? Уже повлияло, потому что им там всем говорили, что вы выйдете, и страшные чеченские солдаты вас заколют штыками, а русские будут ваши трупы еще насиловать. Они вышли, и им всем показали, что ребята, да, вас будут судить, но вас никто не убивает. Вы живете в палате, у вас трехразовое питание, вам тут же оказывают значит, медицинского. Понимаете, борьба за умы, она предполагает, что в голове человека сформирована какая-то цель. Есть какая-то идея. Борьба за идеи сейчас самая главная линия, где государство состязается. То, что приезжают ваши, вот эти в общем, коллеги из Америки, ну и наши, наверное, да, значит, это говорит о том, что они понимают ценность борьбы за идеи. Они хотят что-то вложить нам в головы. А мы должны оценивать, полезно это или нет. С точки зрения денег и благотворительности, у меня есть друг. Значит, не буду называть его фамилию. Очень богатый человек был один, одним из основателей компании общем, «Новотек», известная. Где-то года 4 назад, как это называется в бизнесе, окэшился и ушел. Он создал множество благотворительных организаций. Одна из них называется Благосфера. Значит, площадки, значит, больные дети поддерживают значит, культуру. Ну, Понятно, часть денег у него вложены на Западе. Ну, то есть он так вот диверсифицировал эти вложения. И он сейчас не может из Запада сюда общем, финансировать, потому что на самом деле мы это перекрыли. Я ему говорю, Володь, не суетись. Вот просто сверни, в общем, пока ты никому ничего в общем, не докажешь. Хотя на самом деле он патриот в общем, такой, что, знаете, он как в общем, говорит, на колени их всех. Всех на колени. У меня, говорит, менеджер тут что-то мне сказал, я ей сказал, увольняешься завтра. Ну то есть он, в общем, патриот, ну, он занимается благотворительностью на самом деле. Эта борьба за идею, она очень важна. Но эта идея у разных групп населения в Российской Федерации разная. Большие телевизионные пушки наших бабушек убеждают, районные газеты, районки, да? Они для них цены, а они привыкли их читать. Приезжает внучок из Казани или из Москвы. Он даже не понимает, что такое районка. Он ее в руки никогда не возьмет. Он устанавливает бабушки в WhatsApp и начинается такое. Да. Только бабушки там, да. значит, мы изучали эту штуку, бабушки в WhatsApp создают сообщество, когда семена да. начинают закладывать, фиолетовая лампа, вот я еду по общем, в Москве, да, очень вот смотрю, фиолетовая, О, все понятно, очередной товарищ, который, значит, рассаду уже посадил, вот фиолетовая лампа, это сообщество, это такой знак Свой. Давайте, пожалуйста. Почему Украина согласилась обменять 20 тонн зерна на американское старое оружие? И почему понимаю, а все понимают, что Украина в этой войне не выиграет? И почему просто не сдаться? Также теперь с помощью информационной войны американцы пытаются сделать крайнюю Россию тем, что Украина будет голодать. И к чему все это приведет? Как вы думаете? Это то, чего мы избежали в 2004 году, когда президент Путин После определенного совещания, где присутствовал господин Ходорковский, объяснил с тем крупным российским предпринимателям, что, ребята, вы занимаетесь бизнесом, не вмешивайтесь в госуправление и не занимайтесь политикой. Это была очень жесткая установка. На Украине это не произошло. Там на самом деле настоящее олигархическое государство, которое в какой-то момент стал управлять вот каждый вот этот мини-олигарх. У него есть своя фракция в раде, он их финансирует, у него есть свои средства массовой информации, у них даже свои боевики, значит, образовались первые националистические батальоны, финансировались олигархами. Это потом их Аваков консолидировал между собой, ну и то, пол Козов полностью финансировался все эти годы господином Ахметовым, у которого вот эти все в общем, заводы в Мариуполе есть. Это я, в общем, к тому, что если у вас в государстве продажная элита, она у нас тоже есть. У нас тоже масса людей, значит, которые вот это все началось, они сказали, черный квадратик, рванул в общем, в Испанию. Там, правда, потом оказалось, карточки не работают, и деньги где-то надо зарабатывать, начали обратно возвращаться. Но это вот как раз самая настоящая пятая колонна. Она живет в бизнесе не где-то, она живет в бизнесе и частично в государственных органах. Культура, СМИ ⁇ это все сервис для них. Вот на Украине произошло так, что они в какой-то момент... Я думал, что это шутка, когда избирали Зеленского. Я вообще думал, да неужели? Он же пообещал там несколько вещей. Первое, закончить войну, вернуть русский язык, отстранить олигархов от управления и повысить уровень жизни. Все скажут, класс. Ничего не сделал. Оказалось, их обманули и нас обманули. И в конечном итоге сейчас мы с вами видим, зерно это на самом деле часть компенсации за утилизацию старого оружия. Они им пока передают старое советское оружие для того, чтобы потом получить нормальное современное оружие. Кто от этого выигрывает? Огромный рынок ВПК Соединенных Штатов. На этом зарабатывают ВПК Соединенных Штатов. Им нужно утилизировать оружие, которое лежит годами на складах НАТО. У вас новые виды, да? вы хотите их производить. Вы на этом проданном уже не можете зарабатывать, вы его продали, оно лежит. Украина, какой класс? Можно туда отправить, русские утилизируют его, да? Мы поставим новое вооружение. Когда говорят, что американцы выделили 40 миллиардов долларов да, на помощь Украине, Украина физически этих денег не увидит. Им привезут по повышенной стоимости старое вооружение для того, чтобы мы утилизировали. Когда сейчас Польша говорит, ребята, мы отдали все э, советские танки Т-72 на Украину, у нас танков не осталось. И они говорят немцам, отдайте нам леопарды, нам не с чем вторгаться в западной области Украины. Но это по-русски так выглядит. Немцы говорят, не, ребята, не дадим. Ну, нам, нам самим сейчас не очень хватает. У нас производство танков приостановилось. Американцы организовали очередной прекрасный бизнес. Но зерно они не вывезут. Спасибо. А вообще Зеленский, кстати, вам не кажется, что он сам не ожидал, что станет президентом? Когда начиналась эта кампания, ставку делал на Тимошенко, на каких-то других кандидатов оппозиционных Порошенко. И вдруг Зеленский попер. Вы знаете, да, вот. я верил. И он сам удивился. Я верил, потому что многое, то, как его вели, так же, как вели Рейгана в свое время. Там Помните, он же тоже да, артист. Нет. Значит, как веришь Шварценеггера. Но я не верил, что человек еврейской национальности, с русскими корнями, который зарабатывал в Российской Федерации очень много денег, да, и до сих пор, кстати, зарабатывает там за счет этих сериалов, что он окажется вот ну да, было у него 25 миллионов долларов, сейчас говорят, очень 850. Ну деньги за, за это, за очень морочили или что произошло, не знаю. Пошел. Здравствуйте, меня зовут Тимур. Такой вопрос, как вы думаете, недавно вот поднялся курс доллара, там стоило больше 130 рублей, а сейчас он уже стоит меньше 50 даже. Но цены в России так и не спустились, то есть они так дальше поднимаются. Это вообще как-то влияет в нашу страну? Очень важный Социалка вопрос. Социалка пошла такая. Да, настроение. значит, прыгнула, когда, знаете, спекулянты всегда зарабатывают на страхах. Поэтому, когда началась вся эта история, у нас же просто было оглушение, то есть был шок. Вот мы не ожидали. Нам первые кадры начали показывать, потом пошли вот эти все кадры, как убивают наших пленных издеваются над ними, над значит, солдатами. И вот в этот момент всегда спекулянты работают. Курс, который уходил за 130, даже за 200, он поднимался на так называемом Форексе. То есть это спекулянты, это так называемые фьючерсы. Ну то есть вы говорите, что я куплю да, там через два месяца доллары по курсу 150. И вы это заключаете сделку другим брокерам. И э, никто никогда не говорит про объем этой сделки. Вы слышали когда-нибудь про объемы сделки между брокерами? Нет, потому что это закрытая информация. Вы мне публично говорите, я куплю у тебя, у меня доллары по 150 через два месяца. И эта сделка касается 5 долларов. Вы у меня купите, даже если ничего не случится, только 5 долларов по 150 рублей. Не миллионы. А все остальные думают, что это настоящий курс. И все бросаются, значит, такие, ужас какой, сейчас 130, потом будут 150. Мы бежим в эти обменники, значит, сдаем, покупаем. Это спекулятивные сделки. Когда эту лавочку прикрыли через рядующих механизмов Центробанка, фактически убили Форекс. Убрали его от вот этой связи с, с валютной биржей, эта вся история быстро значит, прекратилась. Относительно цен на продовольствие. А часть цен вернулись. Там, обратите внимание, что в первые дни вся электроника взлетела, просто холодильник, там, который раньше продавали за значит, 30 тысяч рублей, он там стал стоить 150. Эти цены сейчас упали. Этот дисбаланс есть. Но для того, чтобы мы с вами директивно директивно управляли какими-то а, а, группами товаров, которые не принципиально на самом деле с точки зрения безопасности обычного человека, мы разрушим с вами рыночную экономику. Мы не должны регулировать все. Мы должны регулировать цены на ключевые товары. Бензин вырос не сильно. На хлеб не выросло фактически. По общем молочки минимальный рост. Есть рост по тем группам товаров, которые связаны с импортными поставками, ну комплектующих или соответственно то что там в, общем, в тортик закладывается да там взлетела цена. это правда. но цены выросли не по всем группам товаров и по ключевым выросли не принципиально. это не означает, что правительство не должно оказывать прямую дотацию определенным социальным группам. если оно хочет чтобы вы стали нормальным человеком, да, значит, специалистам, закончив этот вуз, они должны заботиться о вас так, чтобы у вас не было там еще мысли мне на лекцию пойти или общем, подработать где-то потому что есть хочется. Вот это называется грамотно-социальная политика. Где-то она у нас в чем-то хромает, это правда, но она хромает вообще во всем мире. Спасибо. Так у вас вопросы? Здравствуйте. Тут как раз затронули вопрос про экономическую составляющую войны, как раз про те 40 миллиардов долларов, которые США выделили в рамках Ленд-Лиза Украине, и также другие страны выделяли огромные суммы. Вот, например, эти 40 миллиардов долларов – это примерно 5% оборонного бюджета США, и при этом эта же сумма – это примерно две трети нашего довоенного оборонного бюджета. И в связи с этим у меня такой вопрос – насколько в долгосрочной перспективе у нас есть возможность вот эти военные действия продолжать и также вопрос о производстве современного вооружения то есть вы говорили что в Европе там танки не могут производить довольно быстро но примерно та же ситуация и у нас что новое высокотехнологичное оборудование оно производится с гораздо меньшими темпами чем сейчас в ходе военных действий оно повреждается и выводится из... uh -huh. А у меня вопрос: откуда у вас эта информация? Нет, ну в плане сум это открытая информация. То а есть... в плане производства вооружений? В плане производства вооружений спекуляция. Вот. Но это вы сейчас, значит, ну... первоначально вы задавали вопрос, так как вы верите, это это вот как раз относится вот к этому критическому мышлению, то есть вам вкладывают в голову, что у нас более низкотехнологичное вооружение, второе, оно у нас заканчивается, как они сказали, в общем, ракеты заканчиваются, в России нечем уже стрелять. А третье, что у нас, в общем, сворачивается производство. Я как человек, который родился в Ижевске, а там этого ВПК вот так вот, да, в общем, когда в 91-м году все, вот, значит, изменилось, да, там просто ужас был какой-то. Оружие никто не покупал и никто не производил. Мы там просто лежали на боку и были. У вас футболка, кстати сказать, классная. Но, тем не менее, э, те суммы, которые выделяет Запад э, э, в рамках поддержки Украине, они для них э, ну, смехотворны. Маленькие, При а этом, для нас, якобы, для нас очень большие. Деньги. И в долгосрочной перспективе это выглядит э, не очень устойчиво. Э, Сейчас отвечу. Не хотите посмотреть на его футболку? Ну, встаньте уж тогда, да? И мы вам поаплодируем и расслабимся. Хочу науку. Они в армию. Хотя в армии тоже неплохо. И как уже вы слышали, там достаточно много требуется науки. Да. А в Можно начале бесполезно. В футболке, в вашей футболке, мобилизации не будет, она не требуется. О. Можно еще раз поаплодировать. А, смотрите, в современном мире деньги вообще перестали играть значение. Их много. Вот их настолько много. Что если вы слышите про 30 миллиардов, 40 миллиардов, вот эти сравнения 5%, а у нас это значит чуть ли там значит не весь в общем, бюджет, да, это военные, хотя значит не весь, это вообще не играет этого значения. Важны доступ к ресурсам, ваша способность что-то производить. И, соответственно, транспортные коридоры. Ну, люди, которые, понятно, должны быть обучены это делать. Вот с точки зрения денег ничто больше мерить нельзя. Еще раз подчеркну, американцы их столько напечатали, что когда появился вот этот вот новый феномен NFT, да, все эти биткоины, это тоже процесс утилизации этих денег. То есть куда-то нужно эти деньги затолкать, организовать какой-то процесс, чтобы там хотя бы что-то зарабатывать. Помните было, это то года два или три назад, европейцы да, значит, выпускали облигации, которые имели отрицательную доходность. Знаете, что это такое? Они выпускали облигацию на 100 евро, но она для них стоила, они платят 100 евро, да? но ее номинал 90 евро. Отрицательная доходность. То есть я у вас возьму деньги обратно, да? и вы через какое-то время, когда вот эти 10 вернутся, да? у вас будет номинал 100, вы потом начнете зарабатывать. Но когда, это неизвестно. Но вы уже деньги вложили куда-то. У вас есть некий, значит, не, не кэш, а именно некий очень бизнес-процесс, который вы обслуживаете. Поэтому деньгами мерить нельзя. Если бы меня спросили, мы способны были проводить СВО а, в 2007 году? Нет, у нас не было такой армии, у нас не было такого выражения. В 2014 году, вот почему мы остановились? У нас не было еще этих всех вооружений, у нас не было калибров. Основные военные задачи на упреждение на сегодняшний день решают калибры. Идет разведка, идет наш, значит, там, в общем, с ружьем тихий парень, посмотрел, да, значит, Еворский полигон, заехали там, значит, какие-нибудь танки. Полетел калибр, уничтожил. Вот этого не было ни в 2014, ни уж тем более, значит, в 2007 году. Вот эти сверхзвуковые ракеты, это... То, что нам сейчас создает огромное преимущество. Они нас догонят, они их тоже создадут. Но нам нужно двигаться дальше. Вся война будущего, она будет происходить без физического участия человека. Будут летать дроны и друг друга сносить. У кого останется последний дрон, тут выиграл. Спасибо. Вот Ответил? Его... Да, спасибо. спасибо Рафон, да. Здравствуйте. Как вы думаете, сможет ли российское сельское хозяйство обеспечить нашей стране импортозамещение? В какой-то части нет. но У нас открыты с вами, ну, например, очень помидоры. Мы сейчас очень много покупаем Азербайджан, Турция. Очень мало покупаем в Узбекистан, а Узбекистан очень хочет. Они у них хорошо растут. На самом деле те группы товаров, которые ну, мы считаем, что у нас их маловато, да? Они присутствуют в дружественных нам странах. И мы можем их покупать через бартер. Американцы этого не увидят. Поэтому всегда, когда говорят про сельское хозяйство, я значит, рекомендую. У нас есть такой орган, называется Совет Безопасности. У него есть сайт. Это на самом деле консультивный орган, который помогает президенту Российской Федерации принимать решения. Это не управляющий орган, это консультационный орган. Но у них есть сайт. Там вывешены все основные доктрины безопасности и стратегии. Там есть то, что касается, в частности, продовольственной безопасности. Не задумывались никогда, кто возглавляет Министерство сельского хозяйства? Сель Точно, абсолютно. То есть там требовалась такая гарантия, чтобы вот эта важнейшая часть государственной политики, она была реализована максимально. Мы видим какие-то огрехи, это правда. Мы видим какие-то ошибки. Жулики там регулярно появляются. Да? Взял, значит, деньги, отправил на запад, удрал. Это и есть такое, это правда. Но если меня спросить, мы сегодня защищены с точки зрения основных групп продовольственных? Абсолютно защищены. Мы являемся одними из основных поставщиков зерновых на мировой рынок. По-моему, 25%. И так по многим группам товаров мы защищены. Вполне возможно, у нас нет своего кофе, это правда. Да. Ну, не растет он у нас. Но он растет где-то около Венесуэлы. А у нас там хорошие отношения. Спасибо. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, мы уже более полутора часов работаем, поэтому есть возможность, шанс у кого-то сформулировать завершающий вопрос. Несколько вопросов, а только завершающие, не говорю потому что мы надеемся, что встречи станут регулярными, тем более вы сказали, что вы целые лекции по телеграм-каналам, например, читаете, да? а это читаю, крайне читаю. нам интересно. Поэтому дайте мне только знать, да, вот передавайте пока микрофон, вот чуть-чуть получается у вас левее. А, да. а я, знаете, в Турцию вспомнили, такой вопрос родился, один из спикеров на федеральных каналах, вот видя, что происходит сейчас на коллективном Западе, так называемом коллективном Западе, сказала мне нравится больше Ада, да, вот чтобы скорее всего там само рухнуло. Вот как вы думаете, Турция спровоцирует, скажем, процесс начала распада НАТО или нет? Думаю, или все-таки закончится торгами? А, вот говорят, что в общем, татары это отличные предприниматели. Вот ну, их в двери они вам Мы знаем мы тут. тут. Вообще вот эта гибкость гибкость тюркских народов вот, в части предпринимательства, она уникальная. И тот же Эрдоган, он же демонстрирует эту гибкость в отношении, значит, не только экономики, он и в отношении вот этой идеи великого Турана. Значит, почему я за то, в общем, когда, например, представители вашей республики активно участвуют в дипломатических каких-то процессах международных, то есть представить, что губернатор Аризоны поедет куда-нибудь во Вьетнам, да, для чего-то это тяжело, а наши губернаторы ездят значит, с разными такими, да, в общем, целями и культурными. Но в основном, конечно, там лежат экономические какие-то смыслы. Поэтому я не верю в то, что они выйдут. Их цель <клёх> на самом деле взять у всех, и как я уже сказал, что им ничего за это не было. Поэтому они с одной стороны поставляют байрактары, Правда, их стали много сбивать. Их сбили вообще уже 90 штук в воздухе. Это не считая тех, которые были уничтожены на земле. Это плохо по нему, в общем, значит. А наши ПВО хорошо сейчас. Наши ПВО будут все хотеть, значит, купить. А с другой стороны, они с нами, видите, в общем, дружат. Значит, пожалуйста, приезжайте, отдыхайте. Карточки действуют. Рейсы открывают. Вот эта гибкость, это такая а, новая... Новое политическое мышление. Потому что когда мы говорим, что был и есть, да, еще в какой-то части однополярный мир, где американцы пуп земли, а все остальные это сервис, там, да, в общем, какой-то значит обслуга, то когда это распадется на много центров, вы должны будете взаимодействовать со всеми. И эта гибкость потребуется всем. Мы не можем Значит, дружить с Китаем и не дружить с Европой. Мы просто обречены дружить и с теми, и с теми. Эта вся история с войной закончится. Она закончится, и через три года мы будем ее вспоминать, как страшный сон, конечно. Фирмы вернутся. Значит, видели, как будут называться Макдональдс? Вот он же как сейчас пишется? М.С. Дональдс. А сейчас будут называться М.С. А почему? Когда Дональдс ушедший, вернется к своему МАКу, МС, ему немного нужно будет букв добавить. Вот я вас уверяю, все выходы американских, европейских, немецких, любых зарубежных компаний, это фиктивные сделки. У них в договоре есть пункт о возврате, обратный выкуп. Конечно, придется заплатить входной билет. Это правда. Но тем не менее у них есть канал возвращения. Они не хотят уходить. Это политическое давление. Именно поэтому они вот такие сигналы, как с этим МСИТ, и посылают. И продают одному из этих, значит, кто владеет этими МАКами по Сибири. Ну Какой-то все-таки немножко грустный. Нет, мы видим, что они возвращаются. Сказали, вообще не уходили тут франшизы. Но э, грусть в чем? Да? Вот и про импортозамещение спрашивали. Означает ли это, что мы так и не, имеем, не получим шанса? научиться делать собственные, конкурентоспособные котлеты с булочкой. А не надо, вот. все. Не, в общем, булочки-то сделаем. Треугольники. Да, значит, треугольники будут прекрасные, да, значит… Тримак. Да, значит, люди полюбят Костомби и будут счастливы, скажут, какое там… Нам не надо отрицать международную кооперацию. Вот первую лекцию знаете, где прочитал? У моей жены есть клуб, и там такие жены очень богатых людей, ну вот. И они где-то недели через две говорят, «Слушай, ты там что-то понимаешь, мы ничего не понимаем, давай встретимся, поговорим». А я же привык читать лекции как-то в университетах, да. Значит, прихожу, это ресторан «Воронеж», такой около храма Христа Спасителя. Значит, захожу, там такой стол с едой, с шампанским, они уже там полчаса пьют, едят. Они все патриотично, в общем, настроены. Вопросы вот ровно все, в общем, те же самые. Вот ровно, в общем, те же самые. Значит, почему ты рассказывал? У одной... Муж, он занимается тем, что поставляет запчасти для Мерседесов, для вот этих всех центров. Не сами Мерседесы, а запчасти. У него цивилизованный бизнес. И она такая грустная сидит и спрашивает, вот что нам сейчас делать-то? Все, это перекрыто. Я говорю, слушай, Ань, вот правил больше нет. Вот представь, что просто нет. Вот приди к мужу и скажи. Я значит, послушал Амарату, он сказал, правил больше нет. А мы встречаемся раз в день недели, им, им, им это понравилось. Они уже меня не слушают, они там между собой что-то уже. так вот. Ну, в общем, психотерапия. И она приходит счастливая, говорит, слушай, ты такой совет вообще классный дал. Я, говорит, мужу сказала, и он такой, угу. что ты, говорит, поварил. А потом приходит, говорит, слушай, мы будем зарабатывать гораздо больше. Говорит, Счастливые 90-е вернулись. Я говорю, по беспределу сейчас буду через казахстанскую границу возить эти запчасти, и у меня сохранится монополия. Только мы заработаем с тобой больше, Вот, Вот такой мир теперь. Для него, да. Вот как у него был серый импорт. То есть он в общем таскал, налоги не очень платят. Сейчас государство говорит, слушай, ты главное привези, пожалуйста. Там все это закончится, мы, конечно, обратно гаечки-то закрутим, да? Вот сегодня Собянин, слышали, значит, ковидная амнистия, нет? Объявил, что отменяет все штрафы, значит, которые в Москве там выписывали за нарушение это, ковидных режимов, а те, кто штрафы заплатили, он вернет обратно. О. Ну то есть вот, вот все уже государство делает, Ждем ребята, только не складывайте руки. Вот. Делайте бизнес, надо привести левым способом визите, надо разлочить программу, использовать ее дальше, используйте. Нельзя ставить картриджи, значит, в Canon не он будет у вас вопить. Покупайте не сертифицированные. Помните, исчезла белая бумага? Вы такие, ой. А я знаю ребят, которые, значит, как раз они эту белую бумагу производят, а красители производят в Финляндии отбеливающие. Они встретились где-то в этой Фин... не в общем, в Финляндии, там где-то в, в какой-то стране, значит. Значит, не буду врать. И те говорят: слушайте, нам бы э, мазута, а у вас там где-то в Испании, значит, танкер стоит. Они говорят, а нам бы вот это. И все, они пришли в наши органы сказали, понимаете, сделка непрозрачная, она бартерная. Им говорят, а что мы получим? Белая бумага вернется обратно. Не вопрос, вези Вот примерно как сейчас это выглядит. Вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос, связанный с моим будущим. Может ли случиться так, что будет нехватка рабочих мест из-за ситуации в стране? Если вы не будете соответствовать по своим квалификациям профессиям будущего, то да. Если вы находитесь в каких-то надежных руках, что называется, тех людей, которые вас сейчас обучают и дают вам ориентиры, все будет хорошо. На специалиста по управлению качеством. Тьфу, отлично вообще. Вот это весь бардак в общем, закончится да. с этой войной, значит, которую нельзя называть войной. Имя, чье нельзя называть, помните, это волан Вот это так же. Вернутся все требования к качеству. Значит, качество это на самом деле влияет напрямую прямую, на эффективность и себестоимость. Эти специалисты очень важны. Единственное, вы должны понимать, что без цифры ничего происходить не будет. Вот эти все системы ISO, да, вот эти системы качества, они же создавались в виде цифровых платформ, а не то, что кто-то приходил, пальцем тыкал в цемены и пытался понять, значит, сжульничали они там, значит, или не сжульничали. Это в первую очередь процедура, поэтому изучайте цифру, это очень важно. Все будет на цифре, вот абсолютно все. Спасибо. Вот такой был полный оптимизм вопрос. Да? Нужны ли нам будут специалисты в области качества в нашей некачественной жизни? Да? Вот что нужны будут? Да? Тут хороший очень ответ, а полный оптимизма. Если позволить тогда в завершении, поскольку никто не настаивает, микрофон больше не выдирает, и не требует повторно по два вопроса, все-таки в качестве завершающего да, слова первый месяц-полтора да, мы чувствовали да, в общении друг с другом, мы с аудиториями некое напряжение, испуг, иногда даже озлобленность. Понимаете ли, спокойнее стали да, сейчас разговаривать, спокойнее стали общаться, начинает приходить понимание. И все-таки, и все-таки, в качестве завершающего слова, с вашей точки зрения, когда, как это может завершиться, и Какие мы можем сейчас сделать вот, на уровне вот, вот, сообществ, в данном случае студенческих, молодежных сообществ, тех, кто рядом так или иначе сопровождает их, для того, чтобы ну, вот, вот качество да, нашей жизни не только не, не ухудшить, но еще и нарастить. То есть некие пожелания. Ну, начну Напутствие. с конца тогда. Да. Нужен диалог. То есть эту тему надо обсуждать. Для этого нельзя затыкать рот и надо слушать неудобные вопросы. Если не знаешь ответа, так и говорить, не знаю. Поэтому про вашу первую часть я бы сказал, не знаю, но у меня mm. есть собственное ощущение, что горячая фаза продлится до конца этого года, потом, до выборов президента Соединенных Штатов и президента э, США, будет такая холодная фаза. Дальше переговорный процесс и новые э, какие-то форматы обеспечения безопасности. Дальше в какой-то момент, если Китай еще не а, захочет съесть Тайвань, а, переговоры о разделе, экономическом транспортном разделе мира. А Китай захочет съесть Тайвань? Очень хочет. Хочет, да. Ну, скоро? Они спускают на днях третий авианосец. Ну, соответственно, испытания, учения... Тайвань нельзя захватить без хорошей морской блокады. Туда мостов нет. Туда плыть надо или лететь, соответственно. Тоже, кстати, сказать. Вот, вот знаете, знаете, видно, какой-то хитрый план. Что китайцы прорыли тоннели. Вы это имеете в виду? Я такое не рассматривал. Это, да, это красиво. Спасибо вам большое. У меня ваше... тогда алаверды. Да последние вот нас будет все меньше становиться и нам все больше будет лень и мы будем огородиками заниматься а вам еще жить и жить вот. поэтому помните что ваша жизнь это очень длинная штука и сегодня у вас нет такой ответственности вот как у нас то есть вы не отвечаете за своих детей вы не отвечаете за трудовые коллективы вы не отвечаете за государство но рано или поздно к вам это все придет. И это сильно меняет мировоззрение. Когда у тебя есть ребенок, ты понимаешь, что вот не только про себя нужно подумать, а еще и про него. Вот сейчас ваши родители думают за вас, и ваши учителя тоже думают за, за вас. Значит, хотя, конечно, вы отрицаете, это вечная борьба отцов и детей, это неизбежно. И я сам такой был. Когда переименовали город Ижевск в Устинов, я бегал по подземным переходом и писал наш город Ижевск». а нас отлавливали это естественно так формируется политическое мировоззрение поэтому не закрывайте глаза никому не верьте и смотрите на все широко с точки зрения смысле мнений слушайте всех спасибо спасибо большое